Представляем вашему вниманию шланг для углекислотных огнетушителей. Углекислотные огнетушители обязательно идут в комплекте с раструбом или шлангом, на конце которого находится раструб. Шланг с раструбом отвечает за распыление огнетушащего заряда огнетушителя, а также помогает более точно и комфортно фокусировать струю тушащего вещества в момент использования огнетушителя.